Девятая часть решения задачи до 17 Мы рассмотрели вот решение задачи до, включая, вот что значит, определили почти все характеристики. И ОЦ определили, и массу, ну масса она была дана. Определили, определили уже более того и эпсилон определили, и омега определили. То есть все эти величины мы определили. Нам осталось определить в этой системе уравнения, которые вытекают из принципа Даламбера. Нам определилось вот эти два центробежных момента. Но для этого существуют опять вот эти формулы преобразования, которые, собственно говоря, объем задачи вот в этих элементарных вычислениях по именно вычислению инертных характеристик, то есть по применению вот этих теорем преобразования. Вот два центробежных момента. YZ и, соответственно, ZX. При этом ZX, поскольку ось X перпендикулярна плоскости материальной симметрии, является главной осью, вычисляется сразу. Это по определению у нас. Плоскость симметрии в это время находится в плоскости YZ. И соответственно, x перпендикулярно этой оси. Это свойство вы можете прочитать в любом учебнике так же, как и вот эти теоремы. Вот я вам показывал, что я при подготовке к этой задаче использовал в данном случае вот этот учебник, где у нас главные оси, вот оси, оси их возможные вычисления методов, центральные моменты. Где они? Вот. Вот это момент инерции при произвольном наклоне. То есть вот э, заданный x, y, вот наша система x штрих, y z Значит, что делают? Параллельно переносят вот здесь и поворачивают на произвольный угол. То есть вот состоит из параллельного переноса на x, c, y, c, z, c и у произвольного угла. Это у нас направляющие косинусы, соответственно. И вот так вот э, вот эти формулы. Ну, вот как раз центробежный. Вычислим центробежный момент инерции относительно искомой оси. То есть вот он этот, эти формулы. Они даны здесь. Вот она в окончательном виде. Вот эта формула. Вот эта формула в ее применении вот здесь. Вот она. Только у нас здесь нет параллельного переноса. То есть вот эти слоганы равны нулю. И, соответственно, здесь тоже нету. У нас вращение происходит только вокруг одной оси. В общем, вот эта формула. В таком виде здесь преобразована. Дальше она применяется. Вот, теорема Гюйгенса-Штейнера для параллельных осей. Ее аналог. как бы И вычисляется вот этот момент инерции. Это была у нас последняя величина, которая входила в формулу. Вот координаты центра тяжести вычислены. Мы его тоже вычисляли. Это ОС, когда мы вычисляли, фактически мы вычислили вот эти координаты XC, YC и ZC. Вот когда мы вычислили OC, что мы вычислили? Ну вот понятно, что YC мы сразу вычислили, но мы заодно вычислили, что и координату x. Почему? Потому что если я к отрезку А вот этому прибавлю OC косинус гамма, я как раз и получу, что координату xc. Извиняюсь, координату zC я получу. Это неправильно. ХС координата равна в данном случае нулю. Ну, как тут написано, да, xc равна нулю, а z zc равна вот этой величине. И все, мы теперь готовы, я говорю, вычислив это все, подставить в наше уравнение. То есть, основные уравнения от кинетостатики. У нас раз, два, три, 4, пять. Пять неизвестных для шести уравнений, даже, как говорится, с перебором. И вот они решаются. Ну, например, здесь, естественно, сразу лучше там, где одно уравнение с одним неизвестно. Вот я вижу, у нас их целых три. Раз, два и три. Мы можем сразу решить и найти xb, yb и za. И осталось подставить сюда xa, ya решить. И определить. Так. Ну вот теперь... Мы получили, значит, искомое, но, кстати говоря, да, здесь 5 уравнений. Шестое уравнение мы использовали для момента. Я вот посмотрю, здесь 5 уравнений, думаю, куда же делать шестое. Ну, шестое мы использовали для вот этого получения, где он у нас? Вот, для определения эпсилон. То есть, из вот этих шести уравнений здесь, для ламбера, мы вот это шестое использовали для определения эпсилон и подставили сюда, и у нас получилась система из пяти уравнений для пяти неизвестных. Ну, вот я вам рассказал, как решается, напомнил подробно, откуда взялись. То есть я вот и поставил цель, поскольку, в общем-то, решение достаточно элементарное и все написано здесь аккуратно. Я просто вот напомнил, откуда мы берем вот это. Это значит теорема свойства моментов инерции при параллельном переносе оси, где это у нас относительно центральной оси, то есть через центр массы, в общем, теорема Гюггенса-Штейнера. Вот эта теорема о том же самом, то есть свойства, при, когда вращ... ось вращения поворачивается относительно заданных осей на углы альфа, бета, гамма и так далее. В общем, все это вы можете посмотреть в любом учебнике по теоретической механике. Вот все эти выводы, все, чтобы, если их нужно освежить, вы можете посмотреть я вам и рекомендовал уже, где находится мой учебник в открытом доступе на e-library. Не забыл, я закрыл уже или нет? Нет, я не закрыл еще. Но здесь в продаже находится на знанием.com. Это электронно-библиотечная система. Ну, а вот на e-library вот здесь вот находится, вот я говорю, если вы выйдете на по фамилии, имени, отчества на мой список литератур, вы увидите здесь список статей и так далее учебников. Вот. Ну, найдете учебник, которого я ну, стоит предупредить, я не столько и автор этого учебника, я бы, конечно, назвал составитель. То есть я использовал достаточно классические, ставшие классическими учебники для того, чтобы составить вот так нужное нам в процессе обучения последовательность изложения материалов. Ну вот так решается эта задачка. Я точно так же рассказывал уже задачи, что ну, может быть, я что-то неправильно понял, но для этого надо посмотреть на связи. Вот в этой части, в одной рисунке, в одном из первых видеофрагментов, я рассказывал, что я бы не понимаю, почему, например, исчезла вот пару реактивных моментов. То есть, реактивный момент точки, а реактивный момент точки Б, который имеет пару составляющих по осям X, Y. Вот это для меня загадка, но... Если я говорю, будут у вас какие-то замечания по данному вопросу, можете писать их. Ну, Естественно, если будут замечания по каким-то иным вопросам, вы тоже можете это все излагать в замечаниях. Если нужно будет, мы к этому вернемся, но позже. На этом решение задачи до 17 разбор решения задачи, точнее, у авторов до 17 Мы закончим. Всего доброго.